Итак, дамы и господа, полуфинал нижней сетки. Проигравшая команда займет четвертое место в рамках этого турнира. Будет ли это команда МИД или же команда Работяги? Узнаем на карте The Dust 2. Только одна команда пройдет дальше, и это логично, в общем-то, и сразится победитель с командой DuckTales. Ножи остаются за командой Роботяги, и Роботяги начинают в атаке. Составы на ваших экранах жопастый Коломбо, буба 567, 89, Равиль и Габи за команду Роботяг. Ну, а коллектив МИД это по классике уже... Привычные нам Леми Хакуну Матата, честный двоечник и Кве-Кве-Кве. Удачи командам, зрителям, приятного просмотра. С вами, напоминаю еще раз, Александр Невсмирнов Смирнов. И для вас сегодня я комментирую два матча этого турнира. Также хочу напомнить, что завтра гранд-финал, дорогие друзья. Обязательно приходите, ведь это именно то, ради чего этот турнир, в принципе, начинался. Мы узнаем, кто, что и как. Хакуна Матата и Леми первые два минуса, но бомба на точке Б все-таки встает, работяги, каким-то вот таким вот немыслимым образом, образом, ого, ну не, ну честно, тут, конечно, а, конечно, спорное решение принимает, я не знаю, для чего все-таки надо было бежать соперника резать при ретейке, равном, по сути, на тот момент 3 в 3, а, риск Повышался проиграть раунд, но благо тиммейты вывезли, поэтому окей, как бы претензий нет. Но и у тиммейтов, по идее, претензий тоже быть не должно за вот такое. Касаемо призового, я, как обычно, скажу вам чуть-чуть позже. Но обещаю, что сегодня вы узнаете, что у нас там по призовому фонду. Так, одну секунду, дорогие друзья. Так, все, я здесь, ребят, простите. Небольшие технические сложности. Маленькие, маленькие, маленькие. Но они есть. Все, все устранено. Врываемся на экономический раунд. Ну, как бы экономический, да? Экономический на карте даст 2. Атака может разыгрывать. И даже более того, неоднократно атака демонстрировала то, что выигрывать они, в принципе, вполне себе спокойно могут экономически. это не касается работяка, вообще касается любую атакующую сторону. Вот. И это все, что на данный момент происходит на карте. Действительно, в принципе, какого-то движа на втором, э, ну, скорее всего, э, на втором раунде встречи не стоит ожидать. Стоит дожидаться первого пистолета... Э, первого обоюдного, простите, раунда девайсного. И вот, кстати, он как раз сейчас и начался. Вот. Ну и про приблизительное распределение. Как это правильно? Распределение а, призового фонда. Мы с вами поговорим уже там, где этот призовой фонд будет действительно иметь место быть. Потому что призы у нас первое, второе и третье место. И что касается призового фонда. Собственно, на матче за третье место мы уже с вами и поговорим, сколько проигравшая команда выиграет. Ну, потому что, да. Обычно матч за третье место играется таким... Образом, что победитель занимает третье место, но с сеткой виннеров и лузеров, то есть в формате Double Elimination, все немножко иначе. Проигравшая команда занимает третье место, а победители проходят дальше. Вот вам и безупречный, дорогие мои друзья, на первый взгляд девайсный раунд. И, да, в общем-то, и не на первый. Полноценно огромный, бесподобный, замечательный девайсный раунд от коллектива работяги. Ни одной потери... По перестрелкам, конечно же, были просадки по лайфбарам. Но разве это серьезно? Да, конечно, это не серьезно вообще ни, ни, ни в какой мере, потому что, ну, все-таки победа в раунде несоизмерима с потерями лайфбара. Попытка взорвать мидл и, естественно, экономической от одной эмки в исполнении коллектива мид, ответные хаешки тоже летают, и как бы это полный порядок. 19 хп у Хакуна Мататы убегает в нижнюю тэшку, у Хуба Бубы, кстати, 10. Находит Равиль Хакуна Матату, и разыгрываться будет точка А, ну, судя по расположениям игроков атаки. Проход на А... Затяжной, медленно действуют игроки коллектива-работяги, пытаются, так сказать, э максимально по минимуму ошибок совершать И за счет этого, в принципе, в очередном раунде проходят без потерь, ну, опять же, на данный момент, да. Честный в перетяжке со спота Б, Кве-Кве погибает, а двоечник в это же время находится в КТ-респауне, забирает Габи. Теряет тиммейта и с 21% своего здоровья тоже, увы, ях, погибает. Вот вам 2-2. Вот теперь уже можно нащ... ощущать какую-то динамику происходящего. Как думаешь, классно быть кошкой? братишка ты тоже что ли себе вот этот генератор случайных вопросов а, установил? Я не понимаю. <resources> Это очень и очень, черт возьми. А, странно. А что дальше? Дальше проход на куда, как вы думаете? Все правильно, абсолютно верно. На точку Б. Кстати, бесконтактный практически. Немного потерял хп Хуба-Буба, немного потерял хп Габи. Двоечник 45% здоровья. Все остальные сотые, но поставленные бомбы. И теперь у нас потенциальный ретейк, который как бы с пистолетами проводить здесь вроде как и не с руки. Но однозначно нужно. Двоечник минус же Коломба И Равиль здесь закрывает сразу пару соперников. Тиммейты забирают по еще одному фрагу. И счет в матче становится 3-2 в пользу коллектива Работяк. И вот так, проиграв пистолетный раунд, можно потихонечку передвигаться дальше Ну а касаемо вопроса, классно ли быть кошкой а, Бродячей, наверное, не очень а, а, а вот домашней кошечкой вполне себе неплохо быть, когда тебя кормят, гладят, за тобой убирают и так далее Ну это опять же так вот, если, если отвечать на этот не самый прям уж адекватный а, вопрос как думаешь, яйцо кошки пахнет или нет? Это вопрос еще даже страннее, чем предыдущий У меня нет на него ответа, я без понятия И как бы вообще странно, если какой-то человек на этот вопрос вообще даст ответ То есть получается... Ну хотя как вообще? Яйцо кошки, такого понятия нет Кошки яйца не несут И у кошек яиц нет, они есть только у котов Поэтому в принципе в вашем вопросе допущена Зенте неточность 5 в 5, дорогие друзья, минута раунда практически закончена, а при этом игроки атаки только сейчас начали куда-то выходить, и первые минусы уже появились, после которых, кстати, численный перевес скатился на сторону обороны, но пока еще там не, э, не устаканился, так сказать, да, у нас пока есть перестрелки, и ситуация пока по-прежнему обострена, вот вам, пожалуйста, и нету уже теперь... Никакого, в общем-то, перевес. А более того, еще и перевес теперь уезжает на сторону работяк. Честный и квекве -кве с прострела убивающий Равиля. Вот так Равиль подставляется под прострел. Какой же он коварный! Два минуса с прострелов. Бесподобная игра от Квекве. 41 хп против 64. Соперник устанавливает бомбу. И Квекве вполне себе имеет очень и очень неплохие шансы на победу. В данном раунде Все решат, конечно, тайминги и то, что и кто куда будет чекать Но Хуба-Буба оказался, не знаю, более... Ну, не скажу, что более умный, да? Но позиция его оказалась более прикольной Ну, конечно, опять же, доля рандома здесь тоже присутствует Можно чекнуть что-то не то и что-то куда-то не туда вот И из-за этого непосредственно, дорогие мои друзья, такие вот ситуации и происходят. Когда вроде бы игрок обороны вполне себе имел шансы, но как только началась перестрелка, сразу стало понятно, что шансов там абсолютный ноль. Ну, 4-2, работяги вырываются вперед. Не будем, конечно, забывать, что это атакующая сторона. И на этой карте она, в общем-то, сильнее, вследствие чего абсолютно легко и точно можно оценивать э, события, происходящие на этой карте, как то, что и должно происходить. Работяги берут раунды, находясь в сильной стороне, и это вполне себе закономерно. Но есть важный нюанс, который работяги по-прежнему не соблюдают. И я заметил, что это уже совсем-совсем не впервой, когда работяги вообще, в принципе, допускают эту досадную оплошность. У соперника экономический смысл сидеть. Смысл сидеть? Соперник с пистолетами, ну, не будет никуда ходить, кроме как вот длину аркадить и зигзаг чекать, что просто вот отдали экономический раунд, абсолютно бездарный, абсолютно бессмысленное вообще вот это сидение на точках, вышли на мидл такой и на старте сидят на миду, ух, сейчас как будет мощный по одному все отдались под юспы. Поле печаль, дорогие мои друзья. 4-3. Однако все-таки какие-то сподвижки от команды Мяса присутствуют. Ребята вроде играть еще не бросили. И это, черт возьми, очень радует. Александр, ты в курсе, какой средний возраст игроков? Нет, искандар, абсолютно нет, не в курсе, к моему величайшему сожалению. Да и откуда бы мне знать? Игра в Узбекистане идет? Но это же троллинг. Нет, она идет не в Таджикистане. Игра идет в интернете, ребят. Ну, вам по флагам, во-первых, должно быть понятно, что она идет точно как минимум в России, да? Это был вопрос, я видел, какая локация этого турнира. По-моему, очевидно, по флагам. Но, ладно, допустим, кто-то может сказать, что на турнире из Узбекистана участвуют две российские команды. Но вот сейчас официально говорю. Люди играют в интернете. Команды российские. Турнир российский. Команды из Узбекистана здесь нет. Есть несколько игроков из Узбекистана. Но команд узбекских нет. Команды все российские. 3 в 3. Занятый точкой Б. И последним патроном, что ли, Хуба Буба сейчас убил Леми. То есть это вот... Такой уровень везения, да, получается. Ну, максимально заряженный, да, по всей видимости. Хакуна Матата. Смотри, не испугался флешки, понимал, что она летит в спину. Но все-таки погиб в перестрелке с Равилем. Честный успевает уйти в КТ-респаум. Ну и все игроки атаки точно так же покидают позицию опасную. Никто не взрывается, но раунд остается за работягами. Просто мне интересно, некоторые игроки как дети, ей-богу. Искандар. А в чем? В чем как дети, если не секрет? Мне просто интересно, как, какое э, телодвижение игроков э, вам дало понимание того, что они э, молоды? Перестрелки, классические перестрелки. Парапет восьмерка, мидл восьмерка, все это. Не ново, как говорится, для столь старенькой игры, как Counter-Strike 1.6, но по-прежнему в любых вот таких каких-то микромоментах все равно эти перестрелки присутствуют. Честный минус Габи, минус со снайперской винтовки. Авик работает, работает замечательно, но вот здесь, конечно, не убивает Равиля. И в результате теперь теряется длина, по сути, для игроков атаки. Это огромный плюс обороне, чтобы контролировать длину. Теперь нужно еще как-то Равиль оттуда убрать. Ну, а Равиль под покровом дыма и сам оттуда рад убраться, потому что Леми делает даблкил минус от двоечника. Ну и все как бы. Это уже точно последний гвоздик, дорогие друзья. Сами знаете в крышку чего, э, для кого. Пять-четыре Порой действительно, вот я замечаю И полностью, наверное, согласен с ä, тем, что написал буквально недавно Константин Что глупый раунд отдали работяги Мне кажется, что все раунды, которые они отдают Они отдают как-то прям, ну, очень, ну, очень глупо Вот, честно скажу Очень глупо ну, кроме пистолетки Там, понятно, в пистолетке просто проигрались И все, тут как бы Без каких-либо интриг было все Ну, кве не успел, кстати, уйти сейчас С удержания зигзага Поэтому, в принципе, точку А надо прорывать Ну, надо прорывать, только передумали Хитрецы, черт возьми ну и разбежка у игроков, в общем-то, по карте Одни убежали туда, одни... другие убежали туда Но я считаю, что если а, Перетяжка на беток, ее надо делать Как можно быстрее было А если оттяжка, типа С целью обмануть а, Игроков обороны, то тоже, наверное Как-то не совсем уместно это. С другой стороны, да, игроки обороны Отчасти запутались, и кто-то Оттянулся в катериспаун, кто-то оттянулся Еще куда-то, но перестрелки На точке А к чему они приведут ну, с огромной долей вероятности толком-то и ни к чему. Но все-таки, как вы видите, парадоксально, но ну, они сработали. Вот, в общем-то, тут что не раунд, то какое-то что-то неочевидное. Да, Хакуна от... да тата? охренеть. Просто охренеть, какой хедшот за жопастому сейчас прилетел. Ну, 100 хп, 1 в 2. Ну такое в целом выигрывается. Чего уж здесь греха таить. Это выигрывается, это можно выигрывать. Это нужно выигрывать, давайте даже так скажем. Ой, я сегодня в телеге анонс не написал. черт возьми, забылся сегодня совсем. Надо будет сейчас быстренько черикнуть. Акуна Матата, минус 5, шесть, семь, восемь, девять. Один на один с Хуба Бубой, который спасается в яме. А я быстренько пока что э, забегаю в тележку и пишу анонс. Черт возьми. Забегался сегодня, вот и забыл Так, анонсик улетел Прилетел, прилетел анонсик Прилетел, отлично Все, телеграм закрываем Так, раунд не прибавил, не прибавил 6-4, дорогие друзья, продолжаем просмотр Жопастый Коломба минус двоечник Честный забирает Габи. И что дальше? И дальше пока ничего. Дальше пока попытка захода с зигзага И с длины, соответственно, сплит-пушом. Все, в общем-то, стандартно для карты Даст-2. Что еще здесь придут? Да? Самая, самая, наверное, старейшая карта на уровне там с картой Инферно или около того. Хотя тут вообще, конечно, вопрос. Надо посмотреть, потому что все-таки изначально был Даст-1, Даст-2 появился только позже. Но... Одна из, во всяком случае, старейших карт. Самая популярная, во всяком случае. И стратегии здесь крайне сложно новые какие-то придумывать. Скорее всего, все качественные стратегии придуманы уже давным-давно. Вам нужно просто их воспроизводить постоянно. Ну и сплит-пуш, где вроде бы как изначально игроки атаки терпели не самую удачную для себя позицию. Они вроде как вышли пушить, но при этом разменялись не в плюс для себя. Однако все-таки сумели выиграть раунд. Ну, на мой взгляд, это здорово и это круто. Выход на Б. Равиль. Я не понял, как Хаку на сейчас забрал двух соперников, сидя в тупой, при том, что на Донсполе находился челик какой-то из команды работяги. Куда он вообще в этот момент смотрел, пока его тиммейтов так вот просто легко отстреливали с дигла. Это, черт возьми, очень странная движуха. Квекве с двоечником против жопастовой и равильки. И 16 хп у Квекве. -кве. Минус от Равиля. Двоечник. Патрон заканчивается, лол. Патроны заканчиваются, но с пистолета удается затыкать Равиля. И раунд все-таки остается за командой Мясо. Ретейкнули спот Б. Вот как, дамы и господа. Такие вот дела. Но хочу еще подметить один очень интересный факт. В этом матче команда, которая проиграет, это вот самые неудачники, по сути, турнира будут. Почему? Да все вполне себе предельно ясно. Потому что проиграть в шаге от призового фонда и не заработать ни одного рубля... Это самое, что вот может быть неприятное, так сказать, да? Потому что уже со следующего... Де... Ого, хорошая реакция у двойчника. Уже со следующего места команды будут получать деньги за свое место, занятое в турнирной таблице. Но единственные, кто не получит его... Ну, как не единственные, но все, кто а... не первое, второе и третье место займут, не получат денег. И вот четвертое, это самое обидное, в шаге вот денег проиграть. Саня даст 2, карта самая сбалансированная. Ну, вот тут важно, конечно, так, что вы написали, что она сбалансированная для вас. Потому что, фактически, конечно, баланса на карте даст 2 ну, практически нету В атаке играется легче, гораздо, гораздо легче, чем в атаке. Но это... Ой. В атаке играется гораздо легче, чем в обороне. Вот так, простите. Но... Есть карты более сбалансированные, например, тот же самый Тускан, он более сбалансированный. Даже та же самая Инферно более сбалансированная. Ну, хотя, опять же, все зависит от того, кто играет на этих картах. Баланс, штука такая. далеком 2010 игр... А, я в далеком 2010 году играл, тогда креатива больше было и мастерство выше. Скандарт, так логично. Это же логично. Тогда еще этой игрой все болели. Сейчас для всех это просто приколдес. Это просто приятное времяпрепровождение. Раньше все стремились быть как какие-нибудь там э, шведские коллективы, там дачане какие-нибудь крутые э, и так далее. Ну и как, как наши крутые ребята, в общем. Но раньше у этого была цель. А сейчас это просто игра, в которую ребята тратят время, так сказать. Дело совсем не в деньгах, тут все ради интереса. Нет, я понимаю, ну просто это реально самое хреновое место на турнире. Самое хрен два хреновых места, это четвертое и второе. Это факт. С этим никто не поспорит. Четвертое это не попасть в тройку сильнейших в шаге от тройки сильнейших. Даже если денег нету, то вы четвертые, вы не тройка сильнейших, вы лолс. А, и второе место, конечно же, потому что второе место никто никогда не помнит Вот вы спросите, кто выигрывает на том турнире и кто на том турнире занимает второе место Вторых никогда не помнят, помнят только первых 7-7, дорогие друзья, первый, полов... первый половин Ай, первые половины, надо же было так сказать а, Закончится со счетом 8-7 Быстренько делаем ставочки в чью сторону Как у Намата, минус жопастый Коломба Равилька и Габи По минусу двоечник забирает Равилья а Минус от Леми, 3 в 2 Хуба-буба Работяги вин Ну, пока Количественно они проигрывают Но вот проигрывают ли они качественно, это мы сейчас узнаем Хаешка под 5 6, 7, 8, 9, но не с таким уж большим уроном. Кве-кве, лемя, ошибки, ошибки на ошибках. Двоечник последний, и тут уж, конечно, скорее всего, без, без ретейка. А может и с ретейком. Диффузата есть. Десант. Соперник. Ну, перестрелял. Перестрелял справедливости ради. Времени, к сожалению, не хватило ни на дефьюз, ни на что-то еще. Но все-таки перестрелял. Только это, наверное, ему душу и будет греть. Цитаты от Сани пошли. А что, что в моих цитатах не так? Привет из Таджикистана. Белол, приветствую вас. Я и первых не помню за предыдущие турниры. Ну, первых еще хотя бы запоминают. Вы же помните чемпионов мира, допустим, там, ну, например, кто был там чемпионом мира там в каком-то году? Но можете не, не, не помнить абсолютно с кем этот чемпион играл Тут дело такое Вторые из памяти стираются, потому что они вторые Нахрен их, они не интересные Они же не самые сильные А они, как бы, кто такое Вот, что такое второе место? Это место, которое проиграло первому, все Кто такие первые? Это самые сильные на турнире Вот и вся механика Проход на точку А, дорогие друзья. Команда МИД э, в отставании на один матчпоинт от своих соперников. Открываются на точку. Открываются очень-очень жестко. Очень болезненно для коллектива работяги. Равиль остается один. У него уже не остается хп. И счет становится 8-8. Ну, эта катка, как и, в общем-то, я думаю, следующая. Одни из таких вот будут... Потненьких, потненьких, сложных билол. Спасибо вам за подписку на ютюбе. Вот. И, собственно, тут будет ноздря в ноздрю 100%, как и на следующем матче. Однозначно. Сегодня легких каток, по идее, быть не должно. Вы лучший стример по КС 1.6, как по мне. Банан... Очень-очень сильно благодарю вас за такие очень-очень теплые слова. Я рад, что вы настолько высоко оцениваете то, что я делаю. Честный, кве-кве. Три минуса на двоих. Жопастый с Габи остаются вдвоем. Ну и тут, конечно, такое дело. Но жопастый. Ай, жопастый какой. Хедшотнул. Хедшотнул Разик-то. Чего мы и нет? 30 хп. Дигл. Слишком толстый двоечник Сидел за сигаретой и торчал <смех> Просто максимально Но там грех было действительно его не увидеть Поэтому в него и попали <смех> Простите, дамы и господа Ну, теперь уже перевес по взятым раундам Уходит на сторону команды мяса Теперь они у нас, мало того, что на коне по взятым раундам, так они еще и вообще так на секунду в сильной стороне играют. Леми на меду отстреливает Габи, при этом у нас под точкой Б есть какие-то телодвижения и на меду есть. И парапет вроде пытаются расшевелить, но кого в итоге расшевелят вообще непонятно. Равиль, притаившись за грибами на грибах. Или под грибами. Кому как больше нравится. Ой-ой-ой. Не хватает патронов, чтобы расстрелять оппонента. 5, 6, 7, 8, 9 в спине. Его, кстати говоря, также убивает Леми. Это три минуса на дигле от этого парня. 10-8. Так что, дамы и господа, вот такая вот жесть у нас сейчас пока происходит. Мид, в принципе... Ну, раунд то сейчас, понятное дело, забирали, которые... Нужно было забирать У оппонентов не было девайсов и такое надо забирать Это странно было бы отдавать Но вот сейчас на полноценном девайсном а, Может все поменяться Совсем в другую сторону Равиль забирает Леми 5, Остается контролировать длину Невзирая на то, что там нужно участвовать в перестрелке Которую он, кстати, по результату проиграл Вот может быть все-таки не стоило тогда в ней участвовать Было бы как-то попроще Квекве -кве перестреливает хубабубу, который таился вот в этом теньке в своем собственном респауне и уже с численным перевесом атака может разыгрывать ну любую точку по сути какую захотят и мне так кажется что это будет что-то типа точки А ну по крайней мере игроки на длиннее и на меду говорят об этом Равиль забирает Квекве -кве и успевает уйти потому что вот Хакуна Матата неспешно так на шифтике крадется ну а вдруг я когда-нибудь кого-нибудь доразменяю все-таки с одной стороны, хорошо, не палится, да, и это позволяет ему сделать минус по жопастому. С другой стороны, Равиль теперь понимает, что не дочекал парапет. Хотя, понимание того, что парапет был не дочекнут, ну, как-то, наверное, не поможет выиграть. Но, тем не менее, в численном перевесе игроки атаки, и куда, зачем, вот Хакуна Матата, ну, как-то говорю. Сначала продал тиммейта, за бесплатно, не стал разменивать. Теперь полез зачем-то в перестрелки, которые, ну, команде тоже, в общем -то, не нужны от слов совсем. Габи и Равиль. Оба с КТ респауна поднимаются. Здесь, кстати, можно было бы забуститься очень неплохо. Но я так понимаю, бустов здесь не будет! Ну, честный. Молодец. По сути, двоечник отдался, чтобы честный вышел и сделал дабл -кил. Это, как бы, нормалек. Нормалек, и мне так кажется, что вполне себе правильно. <coughs> То есть правильный мув был сделан. То есть, один отвлек. Как бы они немножко такие, типа оп, оп, а что делать? Почему нас пушат? Мы же вроде как идем ретейкать. Пушить должны мы. И вот на эффекте неожиданности Мясо делают очень грамотную штуку. Не отдают раунд, выбивают экономику не полностью, но лишают, в общем-то, стабильности экономику коллектива-работяги. А по результату всего этого разница в трех матч-поинтах уже заключается, а Габи забирает честного. Вот с разменами у команды МИД в этот раз все не настолько гладко, как хотелось бы, но двоечник делает минус Савика и проход на точку А. Ой, ой, я а тут со спины идут жать! елки палки со спины идут жать! Кто-нибудь обернитесь, Равиль Равиль, ну что ж ты Равиль Делаешь-то Триплкил от Равиля, замечательная игра 11-9, дамы и господа Во второй половине, кстати Примечательно, до сих пор еще 5-6-7-8-9 Никого не убил Ну, в принципе, здесь не так уж и много раундов было сыграно Да, вроде всего 5 Но пока ни одного килла А надо, надо, почему я на этом акцентирую внимание Потому что команде работяги Для того, чтобы выигрывать встречу надо убивать соперников. И если не будет этих убийств, то и уже автоматически а, не на что надеяться в плане победы. Жапастая Коломба. Ну, хорошая позиция. Реализация этой позиции, к сожалению, не хорошая. Вот, опять же, сугубо по моему личному мнению. С этой точки можно было забирать до хотя бы двоих, но уж точно не размениваться. Однако 4 в 3 численный перевес по-прежнему на стороне обороны. Ну и вот с залетом на точку Б. Вот так, на ноге. Легчайший залет это 11-10. Действительно, что-то как-то команды фигней занимаются, честно говоря. Ну, в плане как фигней. То есть они отдают такие раунды, которые вот вроде даже и подумаешь, и странно, а почему же они отдаются? Это не потому, что там игроки дурачки там или что-то еще нет. Я ни в коем случае не хочу никого обижать и ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Просто это какая-то нелинейность, может быть, неслаженность действий. Я просто не понимаю, как на точке Б вообще никого нет. Игроки атаки туда спокойненько заходят с разменом, выходят на ситуацию 4 в 4. И такие просто... И все. И ни фрага, и ничего. Просто все разлетелись, вот как, кстати говоря, сейчас. Честный, 100 хп, хороший хэдшот по Габи и до свидания раунд. Вот, собственно говоря, и все. Вот это вот мне странно. И, собственно, команда МИД и команда Работяги в одинаковой мере страдают такими раундами То есть вот просто ребятки, короче, как правильно вот сейчас Искандар пишет, на чили играют, да Н Не сильно напрягаются, играют вот так на расслабончике И этот расслабончик позволяет им периодически ошибаться, к сожалению Ведь чем ты расслабленнее, тем чаще и больше ты допускаешь ошибки это право команды Я ни в коем случае не хочу кому-то там говорить Сидите, потеете Вы должны так тащить, как будто у нас здесь ВЦГ сейчас Совсем нет Хотите, играйте на чили Тем более задумка этого турнира Как раз таки, чтобы тут играли на чили Но не все здесь на чили смогут играть Объективно говоря, если кто-то хочет побеждать То чил-то нужно немножко в сторону отодвинуть Простите, дамы и господа вот, пожалуйста, Хакуна Матата Забревает прямо сейчас, вот берет тример И забревает <laughs> на меду и на меду, на длине, простите. 5, 6, 7, 8, 9. и а вот теперь уже на меду погибает э, Хуба-Буба. Не совсем на меду, скорее на Парапете. А, ну и сплит точки А. Опять же, вот тут надо тоже действовать немножко быстрее. Работяги косячили в этом плане. А что, дым нормальный класс не учили, да? <соспалит> Видимо. Самая играемая карта в 1.6. И играешь ее как всегда, как в первый раз. Есть такое, да, есть, кстати, такое. Ну, тут и скорее, не ни... Наверное, просто надо как-то вот привыкать просто к этой карте. Это, наверное, такая вот особенность. То есть особенность, я имею в виду, что вы каждый раз играете с другими же ведь соперниками. Другие соперники играют а, по-своему. Вот так вот. Ну, я надеюсь, я донес свою мысль правильно. Если ее кто-то не понял, вы попросите, я разжую все-таки посильнее. Равны только силы. Но я бы не сказал, что здесь прям равны силы. В любом случае, одна из команд будет победителем, и можно будет смело сказать, что она сильнее. Ну, по сути, итог предыдущего раунда, что странно. Победила команда МИД, да, однако, все-таки тот самый дым очень сильно подкосил. 16-14, а вот в чью пока не скажу. Константин. Ну, посмотрим. Я принял, принял ваш предикт. Конечно, по кайфу, но хотелось бы увидеть серьезную игру. Ну, серьезная игра, это уж наверняка гранд-финал, хотя если одна из команд почувствует явное превосходство на другой, то фана там будет еще больше, чем даже здесь. На-на-на-на-на. Зря. Зря 5, 6, 7, 8, 9 сейчас полез за девайсом. Какуна Матата только этого и ждал, что сейчас кто-нибудь попытается дернуть этот замечательный калашик, а теперь он ждал, что кто-нибудь придет поджать. Вот Собственно и все Один поджал, второй за калашом полез Два минуса, ситуация 2 в 2 А ведь только что 4 в 2 было Ну как можно было такой перевес выпустить из своих рук, дорогие друзья Габи, ну здесь должна быть легчайшая Вообще на шару просто второго-то забрал Стрелял в честного Просто не успел убрать палец с кнопки мыши И тут второй на пулю набежал Подарок судьбы так что, дорогие мои друзья, 12, 12, Дим, привет. Второго по приколу вырубил. Да-да-да, Костян, точно. Именно так и было, кстати. <смех> Именно так и произошло Второго действительно по приколу вырубил Ну что, теперь у команды мид экономический Вот, а это уже говорит о том, что атака Не совсем адекватным Евгений, Евгений, спасибо вам за подписку на YouTube. А это говорит о том, что атака Не совсем грамотно и правильно распоряжалась Своей экономикой всю вторую половину Раз уж они укатились в ситуацию, в которой нужно Ее экономику восстанавливать То вот вам, пожалуйста Луз-стрика большого здесь нет Счет 5-4 Это не камбэк после 5-0 Поэтому не должна была у атаки Рассыпаться полностью экономика Вот настолько все плохо у них сейчас Так что тут надо все-таки, мне кажется Более, ну что ли, грамотно подходить К распоряжению деньгами командными Потому что это не менее важный момент Вообще любая игра, в которой есть Хоть какая-то экономика Всегда важна и нельзя про нее забывать Любая Будь то какая-нибудь э, стратегия, будь то РПГ, будь то шутер. Если здесь есть деньги, то за ними всегда надо следить и распределяться. Они должны всегда грамотно. Но не у всех это получается. И не все вообще, в принципе, хотят играть в КС и запариваться, сколько ему там дадут денег за убийство, сколько ему дадут денег за поражение и так далее. Потому что, опять же, повторюсь, тут большинство играет на Чили Равиль со снайперской винтовкой сидит в сайде и будет просто, ну, максимальный эпик фейл, если команда Роботяк сейчас проиграет этот раунд. Ой, фазум не залетел, добивает честного... Ну, двоечник, кстати, не пытается даже пошифтить. Хотя мне кажется, что если бы попытался, было бы, в общем, неплохо. И все, время заканчивается, да. Просто ра Равиль. Мало того, что замансил за ящиком. Смотри, так еще и теперь убил двоечника. А ему теперь денег за это не дадут. У него был экономический, он, скорее всего, закупался, ну, там, плюс-минус около нуля, да. Ну, то есть остав оставались какие-то маленькие копеечки. И... Это просто рука-лицо. Я думал, рука-лицо будет, если команда Мид проиграет этот раунд, потому что их двое равили один. Но, черт возьми, серьезно. Но вот, ну так проигрывать уж, конечно, это совсем ни в какие ворота, потому что из-за того, что таймер вышел, игроку атаки банально не дали денег. А это, опять же, вот в следующем раунде на что ему играть? Ему сейчас на последние бабки пришлось покупать Галил. Кве, кве минус 5 шесть, семь, восемь, девять. Хуба-буба отправляется чекать мидл, так как все-таки тиммейт, который этим занимался, уже, ну, как бы, все. Габи, даблкил, вот это проблемы, проблемы. и Еще сильнее стали проблемы, потому что теперь больше игроков обороны на карте, чем игроков атаки. Двоечник и Хакуна Матата находятся, ну, в принципе, на смежных, так сказать, позициях. Да, удается забрать Хуба-бубу, и вот вам, пожалуйста... Наверное, все, да? Можно сказать все в этом раунде. Хаешка, до свидания. Идеально, дорогие друзья. Это просто идеальная хаешка, прилетевшая. Ой, пардон не туда. Это просто идеальная хаешка, прилетевшая под... Под игрока атаки, под двоешника, да? 14-12. Вперед вырывается команда работяг, и уже теперь начинают закреплять потихонечку за собой перевес. Ну, опять же, если вы вспомните, вчера на трансляции я все-таки делал ставку на то, что работяги пройдут команду МИД. Почему я это делал? Потому что для меня лично очень показательным матчем был матч э -э, МИД против пенсионеров. Как бы... Да, в меньшинстве играли, спору нет. Но все-таки, ну, не самым правильным, наверное, образом было сыграно. То есть я увидел какую-то небольшую усталость или расслабленность, может, боязнь, я даже не знаю. Ну, в общем, вот что-то э, в игре команды МИД меня немножко напрягло. Равиль дабл килл успевает из с АВП стрелять, и с дигла закрывает. Ну, ну, не человек, а просто оркестр. 3 в 2, дорогие друзья, честные, минус 5, шесть, семь, восемь, девять. И Равиль пытался, потел, выбирал, э, выбивал, вернее, команде своей численный перевес. А по результату что? А, тиммейты его просто обкекались. А просто обкекались и отдали весь этот перевес, который Равиль старательно набивал. Теперь Равиль сыграет с просвета. С парапета играет Хуба-Буба. Делать это надо, кстати, вдвоем и максимально... Uh, в один прям момент Вот прям просто брать и выходить uh, Синхронно Чтоб 5 баллов за синхронность поставили Равиль минус честный По двоечнику есть информация Нет информации, но двоечник все равно отдается Короче, даже и без инфы На дефьюз садится хуба-буба Диффузов, кстати, нет Поэтому бомбу решили отдать Равилю Хотя на самом деле Времени хватало на дефьюз и самому хуби-буби Но просто Равиль хотел три фрага Ладно, здесь на самом деле Если я не ошибаюсь, кстати За дефьюз бомбу по-моему, три фрага уже не дается По-моему, это в любых штуках а, Турнирных я имею В любых турнирных модах для серверов По-моему, эту функцию выпилили Ну, в общем, дорогие мои друзья Один шаг И команда работяг проходит И вступают в тройку сильнейших команд Вот такие дела Почему заправка не сыграла? Они снялись с турнира. Просто они не захотели продолжать на нем участвовать. Проблемы с составом. А, Витя, привет. Палец потихонечку срастается, но гипс сказали не снимать, к сожалению, еще две недели. Вот через две недели, получается, там 20 какого-то числа, что ли. Сейчас скажу, 26 числа. Вот мне снимут гипс наконец-то. Я смогу ходить как человека, не как какой-то этот биоробот. Который просто... Ну, ну, походка. Представьте, когда у вас на пятке э, всегда гипсовая подошва имеется. 4 в 5, дорогие... Да, все правильно. 4 в 5, дорогие друзья. Работяги в меньшинстве. Хакуна Матата 2... Дв... Ой, 5, 6, 7, 8, 9. Какие важные отстрелы дает сейчас этот игрок обороны. Габи остается 1 в 3. Уже не остается 1 в 3. Классика жанра. 15-13. Стоило только об этом заговорить. Ну, будет ли болезнь 15-го раунда? Вот в чем дело. Этот вопрос меня больше всего беспокоит. Потому что болезнь 15-го раунда, если кто не в курсе, это такая болезнь, когда вы 15 раундов берете относительно просто. А, Саня нога чешется. Нет, не чешется. Я вот, кстати, только сегодня говорил как раз жене своей, что интересно очень. Все всегда говорят, что а, то место, куда гипс накладывает, оно потом дико чешется. Ну, что-то неделя прошла, у меня ничего не чешется, поэтому, ну, может быть, это еще мало. Типа, может, через две недели начнет чесаться, например. Ничего не чешется, ребят. Ничего не чешется. Не переживайте. Габи, минус кве, кве Экономически, кстати, у команды работяг. То есть работяги сейчас, мало того, что без девайсов, Сань, значит, на чистое тело нанесли гипс. Ну, кстати, да. Я буквально прям вот э, вечером принял душ, а утром сломал палец. Так сказать, успел, успел помыть ногу перед тем, как ее забетонировали. А, ну что, попытки от игроков атаки не проиграть этот раунд должны быть. Потому что проиграть его, это страшно. Но, что самое интересное, один минус всего только успели... Нет, вот два уже минуса у ус... Ой, Равиль... Хакуна Матату шотнул Двоечник и честные остались вдвоем. Вы посмотрите. На диглах просто крушат, пинают вообще как хотят. 2 в два, дамы и господа. Равиль находится на меду. Габи Точки А. 10 секунд до конца раунда. Здесь кроме как точку А разыгрывать просто больше нечего. Искандар, спасибо за подписку на YouTube. И сейчас Габи просто не позволяет поставить бомбу и ГГ. Они просто проиграли против экономического по таймеру. Просто против экономического, по таймеру, что нахрен это было? <свы> Боже, какая боль. Возвращаясь к своим же предыдущим цитатам, весь матч пропитан глупыми поражениями в раунде. Но чтоб настолько эпично зафакапить себе выход в тройку финалистов, это просто богоподобно. Все, все, дорогие друзья, <свят> мне нечего добавить.